Поговорим сегодня про социальную ответственность. Ох, звучит это очень серьезно. Мне не нравится это слово «социальная ответственность». Звучит достаточно официально. Неопределенно. Я придумал бы какое-нибудь другое. Good people, хорошие люди. Это забота о ближнем. Забота более сильных и более слабых. Жертвовать, возможно, чем-то для других. Стремиться в те моменты, где э, людям плохо. А вы считаете себя социально ответственным человеком? Ну, я не знаю, я заметила, что меня довольно часто спрашивают дорогу. Это считается? Неактивно я вот участник. Только финансово. Не каждый день и не каждый месяц. Я могу сказать, что часто. Не скажу, что я там очень часто помогаю. Несколько раз было. Тогда, когда есть толчок со стороны. Я стараюсь. Я стараюсь. Я стараюсь учиться. Наверное, всегда можно делать больше. Давайте тогда пофантазируем, какой вот он, социально ответственный человек, который может сделать других счастливее. Попробуем сейчас нарисовать его портрет. Давайте попробуем. Хорошо. Социально ответственный человек – это мужчина или женщина? Лучше женщина нарисовать, они всегда более мягкие такие. Это мужчина. Ну, Мне кажется, это такой парень. Возраст около 40 лет. 30-35. Ну, вот молодая девушка, то есть 25 лет. Короткая стрижка. Длинными волосами. Глупые глаза. Серые. Чуть-чуть скрунулся нос. Пусть будет медсестра. Скорее офисный работник. Работник бюджетной сферы. Айтишник, наверное, какой-нибудь там типа. Пусть она будет студентка. А давайте попробуем пофантазировать, какой этот человек внутри... Я думаю, это человек, который уже чего-то достиг. Самодостаточный. Открытый, приветливый, добрый. Человек с сильным характером, который понимает, ради чего и что он делает. И духом сильный, конечно. Сильный, но одновременно ранимый. Сердце его открыто, да, внешне может это не, может, и незаметно быть. Мне представляется некоторая иррациональность. То есть человек, который не задумывается о том, зачем, для чего, почему. Уравновешенный человек, спокойный. В гармонии с собой. Не замкнутый в себе человек, в жизни Теплота должна исходить от человека. Безразмерная любовь к людям, желание отдавать. Не ожидая взамен ничего. И он смотрит скорее по сторонам, чем внутри себя постоянно. Человек должен излучать какую-то энергию. Старается не поддаваться панике. Харизматичный. Глубокий. Есть любовь к людям. Много друзей. Готов психологически. Что-то хочется еще добавить? Да, пока все. Как вам кажется, не слишком ли это много... Для одного человека? Сверхчеловек прям какой-то. А такое бывает в жизни? Вряд ли. Нет. Поставили меня в тупик сейчас. На основании всего, что мы услышали, мы готовы показать вам портрет, который мы составили. Очень симпатичный мужчина. Шикарно. Я бы лучше не нарисовал. Ну, да. Чего ты даже заплакала? Момент, когда результат превзошел ожидания. Я думаю, это человек, который уже чего-то достиг. Не замкнутый в себе человек. Жизнерадостно. Сердце его открыто, да. Внешне, да. может, это не, может и незаметно быть. Человек с сильным характером, который понимает, ради чего и что он делает. Самодостаточный. Открытый, приветливый, добрый. Сильный, но одновременно ранимый. То есть человек, который не задумывается о том, зачем, для чего, почему. Человек должен излучать какую-то энергию позитивную. Что-то внутри так дернулось. Хороший человек получился. Я не задумывалась никогда, сколько сколько во мне хорошего, и если ли оно это хорошее. Это про меня, да. Я могу помогать людям. Это зеркало дает мне напоминание о том, что я могу еще очень много. Мы можем сделать мир лучше. Это какая-то мысль из разряда, да нет, это не может быть про меня, а с другой стороны, ну да, это на самом деле про всех нас. И... Все это надо искать в себе и... Помогать может каждый. И вы? И я.